Здравствуйте. Мы приехали из города Белгорода нашим дружным коллективом. Мы работаем ООО «Женчук». Вот Мы очень благодарны Елене Георгиевне за ее труд. Мы прослушали лекцию. Мы очень довольны. Очень довольны, да. Все... Было сказано четко-ясно по нашей специальности обучение ассистента с нуля. Вот. Главное, все по делу, все компактно, понятно. Мы приобрели опыт на мастер-классе. Вот. Я думаю, нам в работе... Нам показалось, что мы умеем, но мы немножечко не совсем умели. Спасибо, Елена Георгиева, что помогла научиться. Квалифицированный. Сотрудник, мы ну, так понимаем, на нее. С ней. Вот. Надеемся прослушать не одну лекцию, потрудиться вместе с ней, добраться опыта. Да, и спасибо большое мегастом за такую возможность приезжать и учиться снова.